бывает в жизни иногда, хочется к счастью обоим. Кто-то кого-то ждет, кто-то кого-то ищет. Иногда находит, а иногда нет. Так хочется счастья. В ветер потревожил грусть, Сухие листья, скурки, раскидав. Тебя не волную, ну и пусть. я эльфа. Кружится в небе, лист, как письмо издалека. Извала меня Артист. Зачарована. И как много лет назад Я с мечтой в тишине Удома в твои глаза В любимом сне Я так хотел В любви Плоензаться Но необыча Лишь Навсегда Душа С и Торща Собою сквозь года yeah. И, кружится, И кружится, кружится в небе лист Как письмо издалека До чего она слегка И как много лет назад Я с в тишине Удану в твоих глазах В глазах И умру моих любимых Два.